Дорогие друзья, стартуем с вами четвертьфинальное противостояние между коллективом Onehole и Gamer eSports. На живой раунд уже пройден. Команда Onehole его героически выигрывает и шведы выбирают начать в обороне. Естественно, с чем их, по сути, можно поздравить, потому что оборона на карте Мираж все-таки является сильной стороной. Карта одна, это Best of 1 встреча, проигравшая команда Турнир покинет, а победитель Пройдет в полуфинал, ну и Конечно же, приятного вам просмотра, хорошего Вечера и... Всего-всего-всего самого замечательного. Составы команд на ваших экранах. Команда One Hall это Хуберакс. Надеюсь, правильно прочитал. Оптиковолоконный квалус потрошителей и Вольверс. команды Gamer ESports. Это Нафаня, плеер порнхаб, мальчик 812 и Снуп. Вот такие вот коллективы сегодня у нас а, с вами, надеюсь, порадуют нас замечательным хайсиком Первые перестрелки на точке А уже происходят. Геймер Esports пытаются открыть эту позицию и пытаются выйти Максимально грамотно, с гранатами и совсем, сам со совсем, всем, всем, чем только должны выходить игроки атаки. Но оборона здесь тоже не лыком шита. Однако, перестрелки на стороне именно атакующей стороны. Все вроде бы пока что неплохо. У геймер eSports. А, тем не менее, команду One Hold дают, правда, только всего-навсего один. Разменный минус и ситуация 4 в 2 не сильно радует оборону, но радует коллектив ССНГ. Снуб, минус и Квалус, ответный фраг по Нафани. И Квалус остается здесь соло. Попытка перестрелять Снуба. Кстати, успешная попытка. И при этом еще и потери лайфбара не произошло. 88 хп в активе Квалуса и его соперники 17 и 100 соответственно. Но бомба стоит, конечно, максимально неудачно. Однако есть дефюзки-ты. Минус 10 хп с попадания вражеского глокат 812. -го. Ну и тут попытка задефать Это естественно не более чем фейк по дефьюзу И вот все как бы да На этом раунд заканчивается 812 добивает Квалуса а, Мальчик с порнохаба так и не успевает Даже добежать до своего визави Ну а счет в матче становится 1-0 В пользу коллектива Gamer Esports И это парадоксально и даже я бы сказал удивительно Потому что атака Ну по моей личной статистике Пистолетку забирает далеко не всегда Но сейчас Gamer Esports порадовали И вроде бы как немного насколько я понимаю, подтянули состав Ну, как минимум для такой команды, как Onehole Нужно выставлять, на мой взгляд, достаточно Достойный состав, да, так скажем Потому что ребята в целом не слабые И, ну, я думаю, здесь, в общем-то, все все сказано уже до меня, и причем и мной и в том числе сказано, коллектив один из топовых когда-то в свое время, да, понятное дело, что Counter-Strike 1.6 уже давным-давно практически находится на покое, и сложно сейчас называть хоть кого-то топовыми, но Ван Холл это далеко не последняя команда, далеко не самая слабая, которая была э, на просторах... Любительского КС 1.6 Ну а пока что Единственные три минуса в исполнении Квалуса Не сильно радует лично даже меня Хотелось бы, чтобы оборона Даже и на экономических раундах Какие-то фраги все-таки делала Но, видимо, обещанного три года ждут Снуп и Нафаня еще по минусу Хамерокс! Два хэдшота с Но Снуп ответным минусом Убивает его и Квалус теряется Где-то здесь в дыму, его забирает Нафаня а Счет становится 3-0 Пока довольно-таки быстро и жестко геймер uh, eSports расправляются со своими соперниками. А я напомню, что проигравшая команда эту стадию турнира да и вообще турнир в целом покидает. Соответственно, побороться за первое место в рамках этого турнира нельзя будет уже. Но а, тут, конечно, интересно вопрос борьбы, да. Все-таки в данном ивенте нет призового фонда. Единственное, что ребята могут получить только а, грамоту, да, как бы, так сказать, памятную грамоту за участие команды в этом ивенте. Что, собственно говоря, определенно одна из восьми участников команд все-таки получит. Но пока... Один из первых матчей, так сказать, открывающих турнир. И открывает он его пока весьма и весьма неплохой интрижкой. А, как вы видите, много дымов лежит на точке. А попытка захода, и надо признать, в этот раз уже не такая успешная, как в первом пистолетном раунде. Но после размены ситуация 2 в 2. Попытка перестрелок дальних, причем перестрелок ямы и... КТ-спауна. Хамеракс остается последний. И Хамиракс успевает все-таки покинуть опасную позицию. Но его находит Снуп. И гибель игрока обороны все-таки становится неизбежной. И это 4-0. Действительно, интрижечка нарастает. Александр, 1.6, сердечко, улыбочка и рукопожатие. Радо, приветствую вас. Пока еще нет, но в понедельник вечером, да, меня можно будет поздравить. Но пока только в понедельник. Что, дядька, я могу тебя поздравить, да, это к этому комментарию. В понедельник, в понедельник. Ну, а можно... Ну, в понедельник трансляции не будет, поэтому можно зайти на стрим во вторник. И вот во вторник меня можно будет уже прямо официально поздравить. А вылетает один из игроков команды One Hole И это беда, это беда. Эволверса нет у коллектива. А без Эволверса на самом деле... Тяжеловато придется, это тоже далеко не самый последний игрок в их составе Поэтому, наверное, стоит ожидать паузу Или все же нет Или паузы все-таки не будет Вопрос на 1 миллион э, тугриков. Давайте, давайте, на 1 миллион тугриков. Э, непонятно, пауза не берется, но, по всей видимости, решили играть в меньшинстве. Похвально в какой-то степени, почему бы и нет. Минус от потрошителя, минус 2 от потрошителя. ФАМАС в руках этого человека никогда практически его не подводил, кроме разве что последнего шоу-матча. Там он сыграл достаточно вяленько на ФАМАСике. Но сейчас демонстрирует приблизительно плюс-минус ту свою старую сноровку а 2019-2020 год, когда он просто выходил и божил с этого девайса. Плееры СНУ, в общем-то, вдоволь насладились э, девайсом своего соперника. Перестрелочки, перестрелочки. Оптика волоконный. Минус на Фаня. И это разменный минус, как вы могли бы подумать. Да вот нет, фигушки. Ван хол теперь уже в численном перевесе находится на этой карте. И геймер eSports в вдвоем против. Четверых будут пытаться Я даже не знаю, что разыгрывать Ну, вот что в данной ситуации, глядя на карту Можно попытаться разыграть Ну, как по мне, на самом деле Здесь смотрится только точка б да Ну, учитывая всю полученную информацию Немного ранее, но разыгрывать это нужно На мой взгляд, через ковры Ну, и не соваться в парапет Тем более, парапет играть Простите, дорогие друзья, парапет играть придется только 812-му и строго в соло. Ну а парапет разыгрывать с, со скорострелкой ну, это такое себе удовольствие. Оптика волоконный. Ми <кхм> минус 812 и порн мальчик. Хороший хэтшот. Ну и будет, естественно, попытка поставить бомбу. Кстати, не просто попытка, а постановка бомбы. The bomb has been planted. И, мальчик. Где? А, мальчик, красавчик. Uh, забирает его потрошитель, это третий минус в его исполнении И счет открыт 5-1 Счет открыт именно у команды One Hall, Я, конечно же, имею в виду Ассаламу алейкум, Саня, удачного стрима Тако, приветствую, спасибочки большое За ваше появление Очень рад вас видеть Приятного просмотра Ну и, конечно, приятного просмотра не только Тако Но и всем зрителям, кто сейчас находится на прямой трансляции И, безусловно, тем, кто будет смотреть этот матч uh, в записи ну а пока, пока, дорогие друзья Естественно, возвращение Вольверса Наверное, это самый главный вопрос Если позволишь вопрос Почему шведский флаг просто не в теме uh, Но ну, здесь, кстати, есть официальный аккаунт OneHall В чатике, может быть, официальный uh, аккаунт Сам и даст ответ на этот вопрос Я был бы очень признателен на самом деле Чтобы не объяснять ну что, попытка захода на точку А, как и в одном из предыдущих раундов, не самая успешная, однако тот раунд все-таки удалось выиграть, а, и это, если я не ошибаюсь, был как раз-таки счет 5-0, когда стал. Но пока Вольверс переместился очень удачно под КТ, да, видит погибшего товарища, но какие-то фраги в размен все-таки умудряется оформить. На фане, минус оптика волоконная, Вольверс остается один. 100 хп в его активе, два соперника, кстати, тоже фуловые и поставленная бомба. Есть дефюз киты это единственный плюс, потому что позиционно Вольверс, конечно, эту борьбу уже проиграл. Но посмотрим, а вдруг как бы перестрелочки выиграет. Теряет очень много процентов своего здоровья, остается только 30 хп против сотого на фане. На фане, естественно, на позиции, хаешка есть, и, кстати, этой хаешки было бы, в общем-то, достаточно, да? 91% процент здоровья! Хаешка все никак не решится кинуть эту хаешку. Пытается байтить на префайер. И тут Эвольверс! И это победа в раунде, дорогие друзья. Просто нереальнейшая ошибка от Нафани. Отдался, так и не кинув свою заветную победную хаешку. А она действительно поистине была бы победной, дамы и господа. Но что, что, вот как? Я не знаю, как это объяснять. Я не знаю. Большой привет Нукусу Садбаев. В частности, вам в лице вкус передаю привет Так, Квалус Квалус уже три фраг в яме Вот такая вот аркада от игроков обороны При этом, конечно, и Квалус, и Оптика Волоконы Тоже уже а, свое в этом раунде наиграли Хаммеракс О, Неплохо, кстати, настреливает Хаммеракс, кстати, это очень интересный никнейм Если кто не в курсе, в данный момент Я на своем канале покажу игру Borderlands Вторую часть В первой части у нас был Крамеракс а вот во второй части Тоже своих ребят полным-полно Там и Ходеракса и есть все А вот теперь у нас и в КС есть Хаммеракс Здорово 4 в 2 и попытка поставить бомбу Ой, какая 4 в 2-то, господи 2 в 2, простите, дорогие друзья Куда-то откуда-то я здесь четверых игроков себе придумал В общем, попытка поставить бомбу Не увенчалась успехом 812 добивает потрошитель Счет становится 5-3 ну небольшой микро, если можно так выразиться Камбэк все-таки нарисовался От коллектива One Hole, По крайней мере, удается выбить экономику с соперника Это уже вроде бы как мини Такая маленькая, знаете ли, победка Но, конечно, не надо на этой победе останавливаться да, в любом случае в обороне надо брать Ну хотя бы как минимум 8 Ну желательно выходить на какие-то 10-5 Для комфортного существования во второй половине Но Геймер Еспортс e как вы видите настроены Крайне враждебно прокидывается Точка Б на фаня ваншотом Сваливает к на лопатке Оптика волоконный прожимает порнохап. Мальчика 812 разменивается с потрошителем И 3 в 3 Но точку Б конечно потеряли Игроки обороны тут уж В общем-то выбирать не приходится Вопрос, будет ли выбивание? Ну, я не вижу здесь никаких шансов на то, чтобы его не было. Выбивать однозначно надо. Потрошитель. Хорошая позиция, но реализация около нулевая. Минус по плееру. хамиракс по полученной информации сбивает плеера. Открывает сразу кетрыча. И там не делает минус. Лол, кек, чебурек. Лол, кек, чебурек. Нафаня. Минус эволюберс. Нафаня замансил. 812 -й. Последнее слово в этом раунде остается именно за ним. Ну, это, честно сказать... Обида, печаль, тоска, горе и боль для коллектива One Hole. Такой раунд отдавать, конечно, не годится, учитывая, что еще и соперники, в общем-то, имели на руках только лишь пистолет и никакими девайсами там даже и не пахло. Как-то давно решили не быть, как все однотипными, то есть СНГ это Украина или Россия, мы поставили себе шведский, чтобы выделяться среди всех. Вот почему появился флаг Швеции у команды One Hole. Вот такая вот небольшая вставочка. Химера Х, он теперь, это антагонист у нас Ну я уж буду называть его Хамеракс Просто мне Хамеракс нравится гораздо сильнее Кстати, пусть берет на заметочку а, Может называть себя Хамераксом Вообще, кстати, никто сразу не догадается, что он Хамиракс. Ха-ха, хитер я. Эвольверс вырубил своего соперника, тем самым сравняв шансы команд на победу. Как минимум, численное равенство уже дает одной команде и другой надежду. Но оптика-волоконный. Раз, и два. Отличный тайминговый поджимчик. Как же по таймингам он вовремя зашел. Ну вы посмотрите только, какой хитрец. Ай-яй-яй. Здорово. 6-4. Каракалпак сила, пишет у нас Янг. Ну, как вариант, как вариант, я не буду спорить, разумеется. Сила любой, любой регион нашего бескрайнего земного шарика сила на самом-то деле. Говорит, что только э -э, республика Каракалпакия э -э, у нас э -э, является силой, конечно, неправильно. Сильны абсолютно все. Ну, а пока что сильнее всех Хамеракс, Именно он делает первый минус. Именно за его авторство. Первый фраг, второй за потрошителем, как и четвертый, кстати, тоже. Ну, а третий снова достается Хамераксу. И, в общем-то, на фане остается... Не остается, его забирает на точке Б. Бэйвольверс. Счет 6-5. Какие-то два очень быстрых раунда. Вот вроде перед этим было как-то все чуть медленнее и размереннее. А следствием всех этих действий... Камбэк. Камбэк от команды Ван Холл. То есть и быстрые действия вроде не очень работают, но и медленные, надо сказать, как-то тоже не совсем. Хотя, чем медленнее действовали ребята из Gamer Esports, тем больше раундов они набирали, да? То есть они выигрывали вообще-то все-таки 5-0, не будем забывать. Хаммеракс э, минус... Кто-то не успел увидеть кого, то ли на Нафаню, то ли 812-го, а может даже двоих забрал, чему бы и нет. Вот, кстати, еще один фраг от него и очень неудачный свап девайса. Ну, нужен был ему этот Дигл, можно подумать. А в результате на подобранном Фамасе еще и Квалуса смогли сбрить. Вот так, дорогие друзья. Если видите Дигл, никогда его не берите, он вам нафиг не нужен. В чем сила? В правде. Так, конечно, в правде. Кто прав, у кого правда, тот и сильный. Вольверс минус Снуп и Порнохаб мальчик. Остается один в два. Ситуация для клатча, конечно, в принципе, приемлемая. Позиция, ну, не сказать, что прям плохая. Да и соперники, конечно. Но вот АВП. АВП оптика волоконного. Это, конечно, девайс не тот, под который надо бы открываться. Но, с другой стороны, можно не очень удачно открыться. И, например, поймать не очень удачные тайминги, которые позволяют вражескому снайперу сделать неплохой. Надо признать, неплохой. Минус со снайперской винтовки халявный, правда. Правда, халявный минус. Он, может, и неплохой, но халявный. Но, дорогие друзья, интрига нарастает. 6-6, черт возьми. Ребята сравнялись по э, взятым раундам. Так, везите. Надо. А, да. Не фрезим. И вновь или не вновь. Нет, девайсы все таки есть у команды Gamer Esports. Но, тем не менее, разыгрываться будет именно точка B. Здесь у нас Квалус э, готовится принимать... Лицом пули вражеский и минус на Далее начинается перестрелочка, в результате которой подтягивается сюда потрошитель и вольверс. Но все погибают, как-то странно. И надежда только на Хамиракса, черт возьми. Когда увидел флаг, у меня почему-то первая мысль была, что на команду ОВ оказал какое-то влияние СК. Ну или, в частности, кто-то из игроков оказался гораздо проще. Да. Можно было бы такое подумать. Ну что, Хамиракс? Три соперника и 17 секунд до конца раунда. Ну, тут раунд, конечно, мертв от слова полностью. Пульс не прощупывается. Надо убегать сейвить эмочку. Ну и по возможности отстреливать хвост, который мог бы образоваться. Но, как мы с вами видим, хвостат никакого нет. Так что ничейный результат разбивает команда Gamer Esports, взяв седьмой матч-поинт в этой встрече. Ну, слушайте... Неплохо засейвился, однако, да? Однако, хороший сейв произошел сейчас у Хамиракса, Просто лицо расколотили прям в КТ И, и печально как-то все для него закончилось Тем не менее, продолжаем Продолжаем, да, это не повод грустить Проигранный раунд при таком счете Ну, я бы лично, конечно, если играл бы в этом матче Уже бы немножечко начал гореть Но что поделать Я в этом матче не играю, поэтому и гореть мне не приходится Все замечательно ну, надеюсь, и ребята тоже гореть не будут, потому что, ну, без поражений не бывает победы. И, собственно говоря, наоборот. Хаймеракс! Минус э, по плееру потрошители оптиковолоконные еще по одному фрагу. Ну, 812-му остается только подобрать бомбу и бежать как можно дальше, сломя голову. Потому что эту позицию уже и поджать могут на таких таймингах. Нас, ну, при этом, ох ты, как бесподобно! Открывается трипл килл! Дорогие друзья, еще и четвертого чуть не забрал, но здесь немножко уже реакция подвела потрошителя, останавливает череду убийств своего визави. А 812-й-то тем временем, кстати, не так уж и далеко убежал. Бомбу подобрал, но занял позицию в яме, готовится выходить на точку А, и тут... <coughs> да что ж такое Это, Простите меня, дорогие друзья, что-то подкашливаю. И тут дуэль с потрошителем о 812-м, короче, потрошитель ее героически проигрывает. Эй, Вольверс, не понимает, да, где находится визави, но все-таки угадывает Ну, здесь действительно, собственно говоря, да, посмотрите и сами подумайте Ну, четыре позиции, да, куда может выйти оппонент Это, соответственно, здесь, а, три, вернее, три, да Здесь, между и справа, да, ну, собственно, Вольверс надеялся, что оппонент выйдет справа И оппонент вышел справа Вольверс вытянул счастливый билетик, а счет тем временем 7-7 Саня, антагонист или же химера? Это я, валерьянка. Да-да-да, я в курсе. Я в курсе. Но ты послушай, как хамеракс звучит гораздо круче. Гораздо круче. какая там химера. Ну нафиг. Хамеракс. Только жестко просто. Хамеракс звучит как херакс. И все, и затащил. 812-й, кстати, вот только что от херакса уже получил по голове. И... И сбривает избривает в ушко плеера, любя, любя нежно и аккуратненько. Снуп забирает еще одного своего соперника. Но дальше падает вся команда геймер Esports. И в итоге все-таки первую половину выигрывает команда One Hole. С минимальным перевесом, но, тем не менее, они ее все-таки выигрывают. И это тоже очень важно понимать, да? Потому что победа, пусть даже и, ну вот, ну, 16-4 или 16-1. Какая разница, вы все равно выиграли. Просто вопрос, что 16-1... Если вы выиграли, вы налегке выиграли, да А после 16-4, как правило, у всех э, горит задница И никто не хочет дальше уже играть в, больше в эту игру Все хотят ее удалить Вот, собственно, вся разница Но итог, итог остается тем же самым Победа есть победа Флешечки от порнохабовского мальчика Чтобы на точку Б у нас быстро никто не выходил Но эти флешки никого не остановят Максимум немножко придержит. Квалус и потрошитель по фрагу. В результате точка Б падает. Бомба устанавливается. Плеер минус Хаммеракс. Плеер еще один минус. И ответка прилетает по 812. Ну что-то у нас там с шарта. Неплохо, кстати, сейчас открывались игроки обороны. Но звено разбилось благодаря гибели на фане. Плеер остался один. И оп! Минус от оптика волоконного. Это уже 9-7. Это уже повод... Ну, пока еще повода, конечно, нет Но команды обменялись, в общем-то, взятыми пистолетными раундами в атаке Это тоже достаточно интересная статистика У нас жесткий разговор бывает с горящими в команде Это запрещено А, вот, вот А Валерьяныч меня звал с вами сыграть А я сразу сказал, я токсик Меня нельзя брать Потому что со мной потом был бы жесткий разговор Не, я токсичный, со мной плохо играть Вот, дамы и господа Такие дела. Снуп и плеер по фрагу. Приемочка, кстати, на пистолет. Ну ты посмотри, какая просто бриллиантовая. Потрошитель. Даблкил и минус от Эвольверса, Но все-таки 2 в 2. Блин, а начиналось у геймера и Е-спортс. Геймер. Е-спортс. Вроде бы все неплохо. Но на фане с 812 по-прежнему имеют шанс, кстати, затащить. А почему бы и нет? Потому что в перестрелке МП против Дигла я лично поставлю на Диглу. Ну, Потра пытается здесь, конечно, как-то побайтить на себя внимание. Как-то а, оп, Вольверс, а, хитрый Вольверс Поменял МПшку на Галил Но тогда я, конечно, сделаю ставку на Галил Ну и понятно, где находится последний Что это кухня, это и так ясно, как божий день И здесь самое главное, просто открываться осторожно а, Я имею в виду игроков атаки, да То есть, чтобы не налететь на ваншот с дигла, Нужно просто действовать максимально С чувством, с толком и расстановкой А это, меж тем, уже 10-7 Уверенно, уверенно хочу заметить, пока идут ребята из One Hole, не ошибаются, если, конечно, не учитывать факт того, что, ну, вы сами видели, что сейчас произошло на споте Б. Похороночка была выписана, выписана, извините, сразу трем э, игрокам атаки вообще абсолютно на ровном месте. И это при том, что еще и не было девайсов. Вот не было их. А вот когда они появятся, да, ведь все может стать еще сложнее. Ну, снова Химиракс. Uh, херакнул нем... немножко и десантирует <смех> Короче, интересно, да, Хаммеракс убивает своего соперника А при этом потрошитель десантируется, ну, вроде бы, на самом деле, нечитаемо Я согласен Я бы тоже уже не чекал эту позицию Но при учете того, что, в общем, по дефолту там больше одного соперника не сидит Но откуда-то там появляется еще и второй визави Которого, ну, никак вообще там можно было и не ожидать то Тонафаня минус Хамиракс и Квалус Добор последнего игрока обороны Счет 11-7 и вот он начинается Первый девайсный раунд Наконец-то оборона восстановила свою экономику И только теперь получают шанс уже полноценно раскрываться Как команда, которая будет защищать точки А и Б Ну мы с вами увидели, что коллектив One OneHall все-таки лучше поздно, чем никогда Но первую половину свою выиграли Хоть я и говорил, что победа это 8-7 Даже... Но, на мой взгляд, конечно, нужно было выходить 9-6 или 10-5. 8-7 немножко все-таки посложнее играется. Но, так или иначе, разница уже не столь велика. Интрига оправдалась. Пока, во всяком случае, действительно оправдывается. Пока сложно представить, кто выйдет дальше. Я могу лишь только догадываться. Квалус забирает 812. -го. Следом у нас какие-то размены непонятные нарисовались на Фаня и мальчик с Хаба против трех игроков атаки. И здесь на Фаня отжимает оптика волоконного. Ситуация равная, но ненадолго. Хамиракс последний. Ну вот как сейчас теперь от Хамираксить кого-то? А? Как вот на свой Хамираксовский куканчик насаживать визави? А, вообще без понятия, дамы и господа. 58 хп игрока атаки, ну здесь просто бонус, просто бонус в достаточно плохой, что уж тут говорить, в плохой ситуации подхватывает одного из соперников, но здесь уже погибает просто без шансов, просто без шансов при учете такой позиционки, при учете того, что по хамираксу есть инфа, ну оборона такое не имеет, правда, не имеет права отдать вот в принципе, потому что если бы отдали сейчас этот раунд если бы сейчас стало 12-7, на мой взгляд, команде Gamer Esports после этого можно было бы прям вливать, плевать с матчем. Пока достойно сражается, что одна команда, что другая. Лично мне прям заходит. Мне прям по кайфу, я прям рад. Жаль, к сожалению, КС в последнее время мало, но скоро будет много, но сейчас-то мало. И вот приятно видеть вот такое столкновение никогда. Вот там 16-0. Ладно, когда каток много, когда КС всякого разного хватает, то там и 16-0 пойдет. Вот это да. Вот это да, и да, Фомас, мастер-то слушай. Кто-то, кажется, это по стопам потрошителя пошел, да? Образца 2020. Когда он наваливал пиу-пиу-пиу со своей Фомасочки, а вот теперь уже наваливают по нему. Вот так вот. Все идет, все меняется. 812 не кисленько так отправляет двух игроков. В Нокдаун, ай, Вольверс. А что Эволверс? А, Эволверс один уже ничего не спасет. 11-9. Обозленные геймеры Esports за то, что пальму первенства у них все-таки забрали. Ну, будут, наверное, как-то пытаться находить какие-то возможности для реализации тех или иных позиций. Во всяком случае, сейчас реализовали неплохо. Ну, как бы, 812-му даже девайс в этом раунде не пригодился. О чем уж там говорить можно. Это уже говорит само за себя. Что девайс ему не нужен. Мальчик с порнохаба на Фомасе тоже бесподобно отыграл на точке Б, так что тут, в общем-то, надо думать И большущий привет всему Душан Б. Таджикистан, если кто не в курсе Приветик-приветик вам, ребята, здоровиться вам всем крепкого Всем, не только, я имею в виду, жителям Таджикистана, а всем моим зрителям Потрошитель. Минус на Фаня. Потрошителю, как вы видите, тоже. Девайс нужен вариативно абсолютно не всегда. Минус от Хаммер от Отхерачили опять на 812 го Ну, я не знаю, почему. Я понимаю, что это вроде бы как грубовато и немножечко ругательства Все-таки присутствует в моей речи, когда я говорю отхерачить. Ну, а как еще? С таким никнеймом можно только отхерачивать. Снуп остается последний. И вот, мне кажется, самая неадекватная стратегия это сейчас идти его пушить. Это самое неадекватное, что могут сделать игроки команды Холл, но они пытаются. Сейчас они как действительно как Холл играют. Если кто не в курсе, команда переводится название команды как одно целое. И они действительно как одно целое сейчас шли и все бодро сливались, пока наконец-то и Вольверс со своим товарищем не додумались, что нет, стоп, хватит. <laughs> хватит, а то мы сейчас проиграем раунд. Но лучше, опять же, поздно, чем никогда. Главное вовремя одуматься. И в данном контексте команда Ван Холл не совершила э, ту самую ужасную ошибку. Ну что, граната в яму, она там никого, в общем-то, не коцнула. Хотя игроки обороны, кстати говоря, по 13 хп дружненько тоже потеряли. Угадайте почему, да, потому что ответные хаешки тоже, естественно, летают. Здесь не только игроки геймер Esports. спорт смотрят. Раскидывать гранаты. Ну, контакт визуальный произошел. И. Нет, вот здесь я назову его Химера X. Сейчас он сыграл не как Химеракс, он сыграл как. Химера. Фиговенько, короче, сыграно было. В общем, точку Б все-таки распаковали, насколько я понимаю. Конечно, снуп остался. Минус оптика волоконный. 1 в 3. Но здесь надо выходить на точку А просто, да и все. Ну, неважно. Эвольверс, кстати говоря, уходил уже в. Сандер, соответственно Сандер, естественно, куда бы он пошел Ну, конечно, на точку А, очевидно Так что, я правильно понял Настрой команды One Hole. Ну, а они, в общем-то, сыграли так, как по дефолту Здесь и играется Каждый раз волоконная пытается Прострелить хоть кого-нибудь, да вот ни разу Пулька еще пока не залетела Этим же, кстати, занимались и ребята из команды Gamer Esports, там тоже АВП Бралась на прострел, ой, скаут Простите, скаут и скорострелка Но ни то, ни это Фраги не делало Делал оптиковолоконный Хамеракс, теперь хамеракс а, по фрагу Далее 812 Два минуса на дигле Потрошитель минус 812 Плеер последней Позиция на хелпе Не очень-то уж и многообещающая позиция Ну и Потра Естественно соперника на ней не оставляет 14-9 то разогнались по-моему Да, ребята из коллектива одно целое Ну как-то Болезненно что ли Для команды Gamer eSports Проходит сильная сторона Что и парадоксально как раз таки Ну что, очередные попытки Есть! И есть бананчик, все-таки прилетел. В кого? Вот он, красавчик, лежит. Красавчик, мальчик с порнохаба. Вылетел все-таки на прострел от оптика волоконного. Ха, есть же, есть же. Все-таки прострелили, замечательно. Минус от Эвольверса по 812. И вот так рушатся планы на выход в полуфинал, дорогие друзья. Я напоминаю, что это четвертьфинал. И команда, которая проиграет в этом матче. Турнир покидает раз и навсегда. И сами, в общем Понимаете, чем это грозит. Никакого полуфинала с этой командой. Мы точно с вами не увидим! Хо -хо! Хайлайты подлетели, дорогие друзья. Замечательные два хэдшота. К сожалению, Снуп, естественно, не может выиграть. Не может он сделать пять таких хэдшотов. Но это просто перфект, черт возьми. Замечательно было сыграно. Очень крутые хедшоты, Но этого недостаточно для того, чтобы побеждать комфортно и с легкостью. Увы, парочку бы таких снубов, как вы видите, настрелявшего 36 на 18, черт возьми, абсолютный, кстати говоря, враг-лидер этой встречи. Минус от Нафани по Хамираксу. Ну, нужно тащить. Правда, денег-то нету. В общем-то, тащить-то с чем. Камон, с чем тащить? Сложновато сейчас будет все-таки даже один кил сделать. Но я не говорю о снубе, да, потому что он все-таки свой кил делает. Железно. Железно делает свой кил. Плеер. Позиция со спины. 50 тысяч патронов все в мимо. Оп. Вот это достойненько, достойненько, дамы и господа. Но но все-таки это Габелла. Это Габелла и Джиджи, дорогие мои друзья. Команда One Hall становится победителями четвертьфинала от ATC проекта. Как-то странно я сказал. Но, в общем, от проекта ATC. А конкретно они проходят в полуфинал ATC 5 на 5 турнамента.